дорогие братья и сестры! В эфире «Беседы о православии» в начале было слово. Меня зовут Евгения. Вы, мы все, конечно, с вами знаем великого пророка и притечу Господня Иоанна, которого мы называем Иоанном Крестителем, потому что именно он крестил Спасителя, когда он собирался выходить на проповедь. Жизнь его интересна и уникальна. Особенно нас впечатляет его кончина – 11 сентября, его усекновение честной главы. Но не менее интересна и посмертная судьба этого дивного святого – судьба его мощей. Вот 25 октября церковь празднует такое событие – перенесение Десной, то есть правой руки Иоанна Предтечи, а также филермской иконы Божьей Матери и частицы честного древа Креста Господня из Мальты в Гатчину. Что же это за удивительное событие? Вот об этом хотелось бы вам рассказать. Величайшая святыня Десная, то есть правая рука Иоанна Предтечи находилась в Константинополе до завоевания этого города Турками. Как она попала в Константинополь? Об этом будет программа от 20 января. Находилась она в Константинополе в разных церквях в разное время. В 1453 году, еще раз повторю, Константинополь был завоеван Турками. И, соответственно, Великая Православная святыня по приказу Михмеда II завоевателя оказалась в сокровищнице султана. То есть уже не почиталась как святыня, а была просто сокровищем. Через какое-то время, в 1484 году, новый султан, сын Михмеда II завоевателя, боезед II, передал ее на остров Родос ордену рыцарей. Орден – это военный рыцарский союз. Для чего он это сделал? Чтобы заручиться поддержкой этого, в общем-то, сильного и могущественного, могущественного ордена. И какое-то время святыня, наряду с еще двумя святыми реликвиями филермской иконой Божьей Матери – это Дай закон, написанный святым апостолом и евангелистом Лукой при жизни Пресвятой Богородицы, и частица Животворящего Древа Креста Господня вот, находилась на острове Родос. В 1522 году новый турецкий султан Сулейман I прогнал рыцарей с острова Родос, позволив, однако, им взять свои святыни в числе которых была правая рука Иоанна Крестителя. Рыцари долгое время жили в разных уголках Европы, не имея своего пристанища. Пока однажды им в 1530 году император Священной Римской империи не подарил вечное пользование город, в остров Мальту. И так они поселились на острове Мальты и стали уже называться Мальтийским орденом. А если подробнее, Мальтийским орденом Ионитов. То есть Ионитов это орден был в честь Иоанна Крестителя. В городе Ла Виолетта мальтийские рыцари построили великолепный собор и поместили туда в золоченые раки, в десную руку Иоанна Крестителя и частицу животворящего древа Креста Господня. А для иконы Божьей Матери сделали золоченый оклад и поместили ее на почетном месте в храме. И эти святыни пребывали на острове Мальта до завоевания этим, этого острова Наполеоном Бонапартом. Наполеон Бонапарт прогнал мальтийских рыцарей с острова но все, все равно разрешил им взять святыни с собой. Мальтийцы переселились в Вену. Австрийский император настоял на том, чтобы глава мальтийского ордена, великий магистр, сложил в себя полномочия, так как не смог удержать остров Мальту и не смог оказать достойного сопротивления Наполеону. И вот, кого же выбрать новым магистром? Тогда и австрийский император, и мальтийские рыцари решили, что лучше русского императора Павла I никто не сможет их защитить. Тогда к Павлу I летом 1798 года было отправлено посольство мальтийских рыцарей с просьбой стать их великим магистром. Павел I долго не соглашался. Орден католический, и придется подчиняться непосредственно папе римскому, а он православный император. Как быть? Но по политическим мотивам, а Павел I подумал, что неплохо бы сделать остров Мальту областью Российской империи, и ради интересов российской короны на Средиземном море, подумав, Император Павел I согласился. А также он еще согласился на брак своей старшей дочери Александры Павловны с сыном австрийского императора, с герцогом Иосифом. Все это было сделано для того, чтобы создать крепкий союз для борьбы с Наполеоном Бонапартом. Тогда австрийский император Франциск II настаивает, чтобы в знак укрепления дружбы с Россией, российской короне, были отправлены мальтийские святыни, а именно Филеромская икона Божьей Матери, частица животворящего древа Креста Господня и десница, то есть правая рука Иоанна Крестителя. Мальтийские рыцари не возражают. И вот 25 октября, 1798 года мальтийское посольство, то есть мальтийские рыцари вместе со святыми подарками прибыли в Гатчину, где тогда находилась резиденция Павла I. Император Павел I торжественно встретил мальтийское посольство и крестным ходом, это посольство пришло во дворец, в Гатчинский дворец, где была дворцовая церковь Павла I. Святыни торжественно были помещены на соответствующее место. Был отслужен молебен. Для того, чтобы святыни находились в храме достойно, Павел I не пожалел очень много золота, для того, чтобы для частицы креста и для десницы сделать сделать красивые ларцы, а икону украсить золотым, с драгоценными камнями окладом и поместить ее на аналое в дворцовом храме, что и было сделано. После этого Павел I издал указ, что день перенесения этих святынь с Мальты в Гатчину считать церковным праздником и отмечать с тех пор его торжественным. Но при жизни Павла I торжественно этот праздник отметили только один раз. В 1800 году. После этого праздник был забыт и вот почему. В 1801 году Павел I был убит заговорщиками. На престол стал его сын Александр I. И по политическим мотивам... Он снял с себя, то есть не принял, скажем так, сам великого магистра, убрал Мальтийский крест с флага и вообще отказался от празднования вот этого праздника. То есть на какое-то время праздник перенесения и в деснице был забыт. Он был восстановлен, этот праздник уже Николаем I в честь своего отца, ну не в честь своего отца, конечно, но вот в честь покровителей, чтобы точно отца, апостола Павла, в Гатчине был построен собор. После того как собор был освящен, Николай I перенес святыни из зимнего дворца, из церкви в честь нерукотворного образа Спасителя, где при Александре Первом находились эти святыни, то есть они были убраны из дворцового храма Гатчины. Вот он принес эти святыни для поклонения. И тогда верующие христиане обратились к Николаю Первому с просьбой оставить эти святыни в Павловском соборе на совсем. Ну, Николай Первый не согласился. А он сказал, чтобы эти святыни стали бы находиться там, где они находились, в Зимнем дворце. Но для того, чтобы утешить народ, он издал вот такой указ. Возобновление празднования, перенесение этих святынь в Гатчину. То есть на, накануне празднования, 24 октября, из Зимнего дворца эти святыни приносились на всеночное бдение в Павловский собор. После того, как всенышнее бдение закончилось, к ним могли преклониться верующие. А на следующее утро, именно 25 октября, к торжественным крестным ходам эти святыни переносились в дворцовый храм, бывшую резиденцию Павла Первого в Гатчину, и находились там для поклонения 10 дней. А в праздник Казанской иконы Божьей Матери их также торжественно снова переносили в Зимний дворец, в церковь, в честь нерукотворного образа. И так продолжалось до 1917 года. В 1917 году, как мы знаем, произошла революция. Зимний дворец был разграблен, но святыне тайком удалось вывести и поместить в ризнице Архангельского собора Московского Кремля, где в скором времени по благословению святейшего патриарха Тихона протеерей Александр Дернов тайком в двух футлярах перевез их в Павловский собор. А немного погодя, бывший министр просвещения Павел Игнатьев и настоятель Павловского собора Отец Иоанн Богоявленский тайкум перевезли святыни в город Ревиль, в Эстонию, а оттуда в Данию, где жила вдовствующая императрица Мария Федоровна. И были святыни отданы ей, потому что они считались святынями императорского дома. После ее смерти дочери Ольга и Ксения, двоюродные сестры Николая II, Решили передать десницу Иоанна Притечи, икону и частицы креста, церкви, то есть русской православной церкви за рубежом. Что они и сделали. Святыни были переправлены в Берлин. А потом, чтобы их сохранить, были переданы королю Югославии Александру I Корагеоргиевичу. Во время немецкой оккупации в Югославии Реликвия была перенесена в монастырь Острог в Черногории. В 1951 году святые реквизировали и отправили в Титоград. Ныне это город Подгорица, Черногория. А затем они оказались в хранилище Государственного исторического музея в Цетине. С 1978 года и по сей день в и остальные святыни находятся в ризнице Цетинского монастыря. А в 2006 году десницу, то есть правую руку Иоанна Притечи, привезли в Россию по 10 городам. А также святыня была в Белоруссии и Украине. И многие верующие смогли приложиться к правой руке Иоанна Притечи, То есть той самой руке, которая была возложена на главу самого Спасителя. Дорогие братья и сестры, но мы понимаем, что почитание мощей очень важно, но нужно не просто прикладываться к святыням, но и делать это с верой, И иметь в себе покаянные чувства. Ведь Иоанн Креститель как раз и призывал всех людей к покаянию. И тогда чудо будет возможным. Вот такое событие, интересное событие, перенесение десницы, да, и отмечается 25 октября, и вот о нем мне хотелось рассказать. Я поздравляю вас с днем празднования этого удивительного события. Храни вас Господь молитвами святого Иоанна Предтечи.